Завтра на обед борщичок буду готовить, так что мы вас Бабушка подарим. в красивом фильме. Внимаю. Вот так молодец, у нас хозяин-то он какой-то. чайок пьем, помаши ручкой горевка. Молодец. Девчонки, тетя Катя пошлю. Так, куда? Да. Сегодня какое у нас число? Второе? Второе. Сегодня второе июля. Ну, этот... Ну, этот костер шел. Красивые кадры получаются. Вот утра, чайочек. Девчонки, а? наливайте ухаживайте за собой